Здорово, это говорящая голова Шамшурина и в преддверии моего онлайн практического марафона для всех и каждого мне задают очень много вопросов и это видео связано с тем, что я на основании этих вопросов еще раз хочу объяснить и разъяснить, что это за марафон, как он будет работать. И самое главное, каким же образом, таким секретным и замечательным, ты сможешь легко знакомиться с самыми красивыми девушками твоего города. На это и рассчитан этот марафон. С 14 по 23 февраля. Десятидневный онлайн практический марафон, который называется «Шамшурин всегда рядом с тобой». Он для всех и каждого. Я долго думал, как мне на расстоянии заставить тебя идти в поля. И самое главное – подходить и знакомиться с девушками, которые только и ждут того, когда ты это сделаешь. И наконец-то я придумал, собрал все свои идеи, как я могу тебя замотивировать, основанные на том, что люди приезжают на живые мероприятия, потому что им нужно мое присутствие, либо они хотят слышать меня, когда я им что-то говорю. Итак, значит смотри, сейчас ты можешь попасть в предварительный список, который э, закроется в день старта продаж. То есть с 10 по 13 число февраля ты сможешь оплатить этот марафон. Он стоит очень дешево. И сейчас ты можешь получить дополнительную скидку в 1000 рублей, если зарегистрируешься по ссылке под этим видео. А сейчас я тебе расскажу на основании вопросов, которые люди пишут. Значит, смотри, 10 дней марафона, 10 заданий простых, примитивных. Я убрал все сложное, оставил только самое легкое – и это максимально плавно понарастающе приведет тебя к тому результату, который ты хочешь. Как я буду тебе помогать? Это будут голосовые сообщения, которые ты будешь получать от меня в Телеграме. А, то есть у тебя будет полное присутствие того, что я сейчас нахожусь там в нескольких метрах от тебя, отправляю тебе голосовуху, чтобы ты, чтобы мы не полились с тобой, чтобы ты мог делать какие-то задания и практики. Главное, что я буду голосом тебя мотивировать в полях. В моих сообщениях я буду тебе э, давать мотивацию, объяснять, как что работает, как что не работает, заставлять тебя, уговаривать тебя, хвалить тебя, убеждать тебя. То есть основное это мои сообщения голосом, которые тебя однозначно замотивируют на действие. Второй момент, который там будет, ты регистрируешься в чате, и третий момент, ты будешь иметь возможность в определенное время, каждый день оно будет относительно разным, созвониться прям по видеосвязи с полей, со мной или с кем-то из моих коллег, и, собственно говоря, вдохновиться, мы тебя разнесем, мы тебя уговорим, мы тебя убедим, ты сможешь делать. самое главное польза от этого марафона, что ты сможешь делать. Значит, я подробным образом буду объяснять тебе все, что может быть, что не может быть. Все твои вопросы и возражения будут сняты, все твои «а если» А вдруг это, а вдруг кто? то. Есть это все будет решено. Почему? Потому что часто тебя пугает неизвестность. да? Ты не знаешь, какая может быть реакция. Я знаю, какая может быть реакция, потому что занимаюсь этим 13 лет. На своем опыте и на опыте огромного количества своих учеников. Наперед могу уже сказать про каждую ситуацию, что может быть, что не может быть. Когда я дам тебе информацию в своих голосовых сообщениях, когда ты будешь их слушать прямо в полях, ты уже будешь понимать, что вот на это будет реакция примерно такая, такая, такая, то есть ничего страшного, смертельного не произойдет. Мы сами, наши тренеры, два наших тренера будут выполнять каждый день задание этого марафона вместе с тобой в режиме онлайн, в прямом эфире. Они будут записывать это на диктофон, на свой собственный телефон, скидывать в чат, тем самым вдохновлять и мотивировать тебя, чтобы ты понимал, что это реально, это легко можно сделать. А, дальше, смотри, нам можно будет звонить, это самое, одно из самых главных, а, в чате, я буду назначать специальное время с учетом того, что разные города живут по разным часам поясам, и в этот день можно позвонить будет в этот промежуток времени, в этот в другой, в этот в третий, то есть реально у тебя есть возможность, находясь в полях, если ты вдруг словишь какой-то ступор, но при этом очень сильно захочешь познакомиться с какой-то девушкой, ты можешь нам позвонить, мы тебя заколдуем, вдохновим, и у тебя это получится. Это гарантированно факт, что так и будет. Значит, смотри, марафон будет ограничен 10 днями. Эти рамки заставят тебя действовать. Все будет в живом режиме, прямо вот в режиме некой игры. А при этом запись моих сообщений останется у тебя навсегда, и ты сможешь выполнять задание потом, если ты пропустишь сколько-то дней, Хотя это крайне нежелательно. Либо если ты вообще пропустишь марафон, ты сможешь участвовать, пройти этот марафон в следующие дни, когда ты приедешь, например, там, с отпуска или откуда-то еще. Я не оставлю тебе шанса придумать тебе какие-то отговорки. Не получится, потому что ты будешь постоянно у нас на виду. Общая цель и общая взаимоподдержка в чате, потому что в, в чате вместе с тобой будут люди разных возрастов, разных профессий, с разных городов и стран, у которых самое главное одна цель. Научиться легко и комфортно, знакомиться с самыми красивыми девушками. В чате постоянная поддержка и ответы на вопросы, и также тот же самый разъеб от нас, за которым люди приезжают, тоже там же. Если ты сделаешь хотя бы треть, Заданий этого марафона ты сам себя не узнаешь, твоя жизнь реально наполнится красивыми девушками, а в твоем телефоне будет много контактов девушек, которым ты можешь звонить, приглашать их на свидание, они будут этого ждать. И самое главное, ощущение легкости, ощущение свободы от того, что ты избавился от какого-то невидимого барьера в своей голове. Заряженные такими же целями окружения, заплаченные за это в конце концов деньги, это уже мотивация. Марафон стоит всего лишь тысяч рублей, и если сейчас ты забронируешь себе место в предварительный список, то получаешь скидку еще в 1000. То есть для тебя он будет стоить всего тысяч рублей за 10 дней экшена, за 10 дней действий, за 10 дней самых незабываемых в твоей жизни, за которые ты познакомишься с большим количеством красивых девушек твоего города при моей поддержке и поддержке моих тренеров. Техники самомотивации, такие как, например, техника «Я могущество», я еще называю техникой «Человечек», о которых ты обязательно узнаешь. Это все поможет тебе в совокупности сдвинуть свою пятую точку с, с дивана, оторвать ее, наконец-то, с насиженного места. Закрытый зум-разбор в конце марафона. Если ты уже делаешь что-то, если у тебя уже что-то получается благодаря тому, что ты смотришь мой канал, Возможно, что качество девушек, к которым ты подходишь, оно сейчас пока еще не совсем то, которое тебе хочется. Это отличная возможность повысить качество девушек, качество своего общения с ними и, соответственно, качество своей жизни. Ты постоянно будешь на связи со мной, с моей командой. В этом ключевая история, в этом ключевая польза марафона. Для того, чтобы получить скидку в 1000 рублей, заранее забронировать себе место, потому что количество мест ограничено, и люди будут, несмотря на то, что в большом количестве, но все-таки для того, чтобы наше взаимодействие с ними в чате было эффективным, мы количество мест ограничили. Бронируй себе место в предварительном списке, получай скидку в 1000 рублей. И увидимся, и услышимся там на марафоне, который стартует, напоминаю, 14 числа в день всех влюбленных и заканчивается 23 февраля. Продажи откроются с 10 числа и 13 вечера они закрываются. Смотри за каналом, следи за подробностями. Наконец-то я придумал, как мне вытряхнуть тебя из твоей зоны комфорта и как сделать так, чтобы ты взял себя за одно место с моей поддержкой. И получил результат, которого ты давно уже заслужил, мужик. Женщины хотят, чтобы ты с ними знакомился. Они хотят ходить с тобой на свидание. и хотят заниматься с тобой сексом. Если сейчас тебе кажется, что, а как же мой опыт, он подсказывает, что это не так. В жопу твой опыт. Ты сам себя ограничил только своей головой. Нет никаких границ. Все, увидимся на марафоне. Ссылка там. Пока.